Ставим наши стопы на ширину таза, стряхиваем наши колени, делаем вдох, тянемся вверх. И выдох вниз. И еще раз. Вдох. Выдох. И еще разочек Вдох. Выдох. Последний раз также. Вдох. Выдох. Теперь плечи с небольшим приседом. Вот такое движение. Оп. Еще. Хорошо. Ага. Последний раз также, угу. и дальше у нас с вами выносим ногу вперед на носочек, небольшое движение. Мы с вами разворачиваем колено и включаем в работу наши тазобедренные суставы, наши плечи. И активнее включается в работу наша дыхательная система. Продолжаем также, совсем маленькое движение. Хорошо, последний раз дальше. Приунасываем приставной шаг и чуть-чуть подкачаем плечи. Ага, вот такое движение. Я надеюсь, вы включили музыку. Теперь у нас два приставных шага. Шаг и шаг. Еще раз. Шаг. Шаг. Еще разочек. Обычные простые шаги. Ничего сложного ставим полностью на пол. Старайтесь, пожалуйста, не ходить на пол пальчиков, чтобы не перегружать экраножным мышцам. Еще разочек. Восполняем сегодняшнюю нашу двигательную активность. Последний раз также. Теперь у нас с вами открытый шаг. Мы добавим движение рук. Движение небольшое. Продолжаем же. Сделаем еще 4, 3, два. последний раз также и нога вперед на носочке. носок, носок, еще, и еще, 4, 3, два. последний раз также и два приставных шага, шаг и шаг, и плечи. И еще раз. Последний раз так же. И открыли шаг. Да. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Хорошо. Последний раз так же. И теперь на сладость. Уходим ногу назад и проверяем. Вот здесь опорная нога в колене мягкое напружение. И опять ставим опорную ногу полностью на пол. Старайтесь, чтобы, во-первых, не топать. Почему? Потому что когда мы начинаем топоть, то это, конечно же, увеличивается нагрузка, нагрузка на позвоночник. Во-вторых, постарайтесь, чтобы колено опорной ноги, а в нем как будто вот такая вот ресорка в жидкости. Еще 4, 3, 2. Последний раз также выносим ногу вперед на носок. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Приставной шаг 2. Раз, и два, и три, и четыре, и открытый шаг, и руки, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и захлест, назад нога, ну, хорошо, и пока останемся в этом движении. Сейчас мы здесь кое-что добавим. Мы с вами будем а, на четвертый счет выполнять два раза. Один, один и два. Вот здесь. Один, один и два. Один, один и два. Еще раз. Один, один и два. И движение мягкое. Помните? Да. Два. Один, один, и два. Еще два раза также. Один, один, и два. Последний раз так же. И снова нога на носу. Раз. Два. Три. Три. Четы четыре. Четыре. Три. Два. Два приставных. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. И открытый шаг. И раз. Два. Три. Четыре. Пять шесть семь захлест один один и два один один и два один один два один один два ну еще разочек один один два один один два один последний раз дальше. один один и на свечку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два приставных. Раз. И два. И три. Четыре. Четыре. Три. Два. Последний раз. И у нас с вами открытый шаг. 8, 7, 6, 5. Четыре, три, два. И захлест. Один, один и два. Один, один и два. Еще раз. Один, один, два, один, один, два. Один, один, два. И косочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два приставки. Раз. У меня листок. Нам же нужно развивать правую и левую сторону, да? Чтобы мы с вами развивали равномерно правая и левая. Обрушая. Поэтому мы выполняем эти движения и с правой ноги, и с левой. Последний раз также. же. Теперь у нас открытый шаг. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Захлёст. Один. Один. Два. Один, один, два. Вот здесь внимание, да? Развиваем. Два. Один, один, два. Еще носочек Один, один, два. И носочек. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два приставных. Раз, два, три, четыре, четыре. 3, 2 и открытый шаг. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, захлест. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Еще раз. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Открытый шаг. Хорошо, маленький шаг. Хорошо. Ну, движения были очень простые. И, в принципе, я думаю, что вы почувствуете, что просто чуть-чуть сбодрилось -чуть дыхание. Ну, совсем немножко, да? Потому что мы с вами вечер у нас. Мы просто сбрасываем движение, Мы просто компенсируем недостаток движения. И поэтому у нас, конечно же, на куда Сейчас еще чуть-чуть восстанавливаем, если вдруг оно у вас участилось очень сильно. Вы помните, что нагрузку аэропорта да, можно контролировать с помощью пульса. Если вы чувствуете, что у вас начинает сердцебиение сильное подниматься, или чувствуете, что поднимается пульс, поднимается давление, то, конечно, нужно убирать скорости. А вот, хотя у нас совсем маленькие скорости, я думаю, что должен полностью восстановиться. Итак, у нас с вами разворот корпуса право-влево. Спокойное дыхание и Еще. И еще. Последний раз также. Угу. Теперь мы делаем шаг шире, уходим в глубокий выпад и задерживаем положение. Выпрямляем сзади ногу. Впереди, пятка под коленом, под коленом. И пятка на одной линии. Плечи тянем сад. Хорошо. Еще больше успокаиваем. Тянем. Теперь ногу впереди перевалить на пятку. А сзади ногу присогнули. И корпусом. Чуть-чуть да, вперед. Плечи ниже таза. Нет. Спина под. Да, чтобы у нас кровь не, не прихлынула к голове. Ага, возвращаемся к Дожимаем ногу. Старайтесь, чтобы движение начиналось, внутреннее движение начиналось на стопе, по ноге, по корпусу и заканчивалось вот там за макушкой. Разворачиваемся в другую сторону. Да, то есть носка. движение начинается от стопы. Мы толкаемся стопой вверх. Держим, держим, держим это положение. Держим. И теперь ногу впереди раз и передвигаем. Вернулись, удержали, Вернулись. удержали плечо возвращаемся в центр и снова выход. Ага. И мы сзади ногу переводим на полу пальчик да? и чуть-чуть лучше садимся. За счет того, что мы отъезжаем ногой назад. Колено впереди остается на месте. Будьте внимательны. Уводим руки вниз. Останется в руках голову ниже колено сейчас не опускаем. Возвращаемся. Оп, и меняем. Вот Вот она, наша Возвращаемся в центр Поднимаемся Делаем вдох, тянемся вверх Выдох Еще раз вдох Выдох Тянемся вправо Слегчаем колени, подкручиваем таз Влево Еще раз дальше Вправо Влево Делаем вдох, выдох, плечами, еще раз. Плечи опустили, шею ослабили. Аккуратный полукруг. Не запрокидываем голову назад. Если движение назад головой не делаем. Сейчас покажу, как можно тянуться головой назад. Наша задача, когда мы вытягиваем шею сзади, так, себя подхватить вот здесь, вот, основание черепу, и как бы удлинить голову вверх, У меня ее вот такой вот по диагонали, вот, да, вот такая линия. Вот это это вредно для нашей шеи, а вытягивание шеи, это хорошо, нормально. Хорошо, не скучаемый небольшое. Поднимаемся вверх, вдох, выдох.